Всем привет, ребят! Сегодня у нас такое 16 число, да? Да. Да, 16 февраля. И я, как писал недавно, что подготовил прошивки на тесты на 1.6, там 1.8 и остальные вот сейчас мы залили на автомобиль ладу весту с мотором 1.6 тесту, крайнюю прошивку автомобиль на ручке ну вот катаемся, сейчас испытываем просто решил снять, так как видосы давно не снимал такое затишье было с машинами и клиентов нету и как бы испытателей тоже ну все заняты, новый год и все такое ну вот сейчас катаемся под вечер, у нас 8 часов уже побольше ну, пробуем Соответственно, владельцу я залил, он покатается, он является испытателем и расскажет потом, что и как, что надо делать, что переделать. Был на предыдущей версии небольшой, ну, не косяк, а недоработка э, с ускорением на ограничителе. Ну, когда ограничитель включен, то есть она какое-то время медленно очень разгонялась, хотя мы это уже делали и не раз. чуть, -чуть на... не, не сильно медленно, чуть-чуть. Ну да, и то там на определенных оборотах. Мы это уже делали как-то в стандартной версии. Там вообще жопа какая-то полная. Там жмешь, и она вялая, и никакая на, на ограничителе. Причем с ограничителя сниж, снимаешь, она разгоняться начинает. А, здесь же сейчас вот я подогнал как раз под а, эти дела все. Ну, вроде стало получше, да? Да, все нормально. Ну, и плюс, а, как оказалось, что как будто бы а, острее педаль, блин. Хотя я как бы ничего там особо такого не делал так косметический только ремонт ну не ремонт, а сгладил кое-что там ну так что вот, в общем работаем над 1.6 плотно 1.8 я так по стоку-поскоку тоже испытываем, потому что ребята могут подъехать и я в них тоже меняю в этих прошивках но опять же наработки будут уже к следующему релизу прошивки а не, то есть, ну, я не знаю может быть летом, там не летом выпущу так что ходим, в общем, под видео Там, соответственно, драйв-контакт Ссылочки на мои группы Ну, подписываемся Соответственно, жмем колокольчики И смотрим другие видосики В общем, всем пока и до новых встреч